Разберем кое-что из всерроса муниципального этапа. Вот такая задача мне очень понравилась. Существуют ли три ненулевых действительных числа А, Б и С. Существуют ли А, Б и С? Три ненулевых вещественных числа. Тут даже подчеркивается вещественность, потому что для комплексных ответ другой. Ну, точнее, вообще, если мы все это будем решать в комплексных числах, то ответ другой такие, что все три уравнения имеют решение. Значит, что не система уравнений имеет решение, а три уравнения, что три уравнения, первое это ах квадрат плюс b равно нулю, ну из чего ясно, что если мы про комплексные э, не думаем, что а и b должны быть разного знака. Вот, значит bx квадрат плюс c равно нулю, и cx квадрат плюс а равно нулю. Вот. И нужно, чтобы все эти уравнения, все три уравнения имели решение. Или таких, значит, a, b, c не существует. Ну, собственно, я на самом деле, ну да, можете поставить на паузу и подумать сами. А я сделал намек, который должен был вам помочь. Вот такое уравнение имеет решение в вещественных числах в том и только в том случае, если они разных знаков. Ну еще если один из них 0 в принципе, да. То есть нужно отдельно разобрать случай, отдельно разобрать случай, когда, когда какое-то из них равно нулю и отдельно, когда не равно, да. Ну давайте разберем первый случай, что пусть у нас… Какое-то из чисел ABC равно нулю. Тогда посмотрим, где оно при x квадрат стоит. Там, где оно стоит при x квадрат, получается здесь 0. И из этого следует, что следующее за ним, вот это число тоже равно 0. Например, если А равно 0, то из этого уравнение B равно 0. Но тогда из этого уравнение C равно 0, а из этого, ну из этого уже ничего не надо. То есть я к тому, что если хоть одно из них равно 0, то мы по цепочке выведем, что все остальные тоже равны 0. Вот, а, значит, а, а условия, что не нулевые, действительно, числа. Кстати, да, тут сразу, сразу было сказано, что не нулевые, так что этот момент можно было не разбирать. Ну, а если они не нулевые, то тогда вообще сразу видно, что а и b разного знака, потому что ax а, а квадрат равно минус b, да, и, соответственно, так как х квадрат не отрицательно, да, ну, а… Нулю оно опять же быть не может, потому что иначе b равно нулю. Вот, то есть если это уравнение имеет решение, то a и b равно разного знака, но также b и c разного знака. Но если a и b разного знака и b и c разного знака, то a и c уже одного знака. И тогда вот это уравнение решение иметь не может, кроме как в комплексных числах. Вот, вот такая вот задачка. А, простая, но поучительная.